Как жить здесь и сейчас? Сейчас такое модное последние 10 лет, может быть, даже 20. Учитывая, что я 20 лет занимаюсь тренингами, 20 лет уже очень модное понятие. Жить здесь и сейчас. И это примерно так же, как и тема, что деньги – это не цель, а средства, Ну, еще многие шаблоны. Как жить здесь и сейчас? Я вот самый легкий способ понять эту метафору, эту установку – это посмотреть фильм «Мирный воин» фильм «Мирный воин», еще лучше прочитать книгу «Мирный воин», и через прочтение, через погружение в эту информацию, в то, что там происходит, в слова, которые там произносятся, в результаты, которые там достигаются, тем более он основан на реальных событиях, возникает некая ясность, некая картинка, что такое жить здесь и сейчас. И когда мы понимаем, что такое жить здесь и сейчас, уже начинает появляться и формироваться ответ, как именно это делать. Но я думаю, что самым э, легким быть ответом на этот вопрос будет фильм «Мирный воин». Ну вот там прям все прекрасно расписано, показано, продемонстрировано и аргументировано для того, чтобы увидеть, удается ли вам жить здесь и сейчас, удается ли вам фиксироваться в этом моменте и что можно сделать, чтобы получить этот чудо-результат.